Привет, дорогие друзья! С вами сегодня мы продолжаем проходить туалет менеджмент. И сегодня, да, вот вы, конечно, спросите, где серия там была вот это по туалету менеджменту Его нету, короче, удалил, да, перепутал файлы, короче, удалил. Ну ничего страшного, там почти ничего я там не сделал, ну, да, почти ничего не сделал. Я весь туалет поменял, короче. Ну это будет серия об этом, наверное типа я весь туалет поменял, короче, все сделал, мой даже еще обновлю, ну на новые туалеты, там раковины новые там, короче, посмотрим, да. Так-то давайте, но на одну серию меньше стало, на жаль, да. Ну короче, там да, посетителей даже два раза увеличилось, я не знаю как. Короче, да, давайте опять же проведем мини викторину, да. Вам нужно поставить лайк под видео и подписаться на канал за 5 секунд, да, и нажать на колокольчик, конечно. Давайте, начинаем. Раз Два, три, четыре, пять. Все, красавчики, если успели, пишите в комментариях. Да, буду подписываться, да. Ну, кто еще не успел? Будда, Короче. А мы да, начинаем. Ну, кто не успел, ничего, раз не расстраивайтесь. В следующий раз повезет или модю уже поставить лайк. Да, так-то все. А мы начинаем. Так, идем в туалет. Да, опять же, тут <смех> текстуры, не... ну как, прорисовываются, но это не никогда четвертая, Тут, в принципе, текстуры намного меньше, да. Так-то тут ничего страшного нету, да. Если там чуть-чуть вот эта фигня не прорисовалась, это не страшно. Да. Ну, тут диван не прорисовался. Ну, я поставил, кстати, текстуры не на... Инс... Не Fine там, а на обычный гуд. Как вы видели, там еле... Ну, там, когда настройка, как я значит, на паузу, типа, нажал на Escape. Давай, давай, не. а, ну да, да, да, я знаю. Я знаю и знаю, что я сделал. Я со временем вот забываю, со временем. Ну, короче, я уже не успею убрать. Нет, не успею, нет. Я уже тупой. Можно начинать игру заново. Сохранение. Как GTA 4, помните? Или мафия второй Не успел там чуть-чуть всё сделать, всё. Можно уже заново начинать игру и всё ну миссию проходить, кстати по мафии будет скоро да, серия после этой выйдет уже, О, мужик идет уже, я не успел, извини мужик я не успел, вот прям реально минутку еще надо было и все, вот я не успею уже ничего сделать, не успею просто, я даже шкаф, ага он даже шкаф не открывается, Офигеть. убраться я не успею мужик, короче, мужик уже идет, а комфорт минус опять Мужик идет такой, да? Да. Идет, Идет, идет. Ну, офигеть, как можно было тут на мусорить, а? Ну, как тут же вообще прям в дверях вообще? Так вот, на мусоре. Так, открывай. Бачок потих. Пока нет. А кстати, он может тут сломаться, раковины. А, чистый! В смысле? Так же в прошлой серии там. А, они починились походу. Моментально. Моментально починились каким-то магическим образом. Мужик, зачем ты закрываешь? Я такой бегаю. Он такой, чё происходит? Я бегаю такой. С этой фигнёй. С метлой бегаю себе такой и всё. А тут вообще... Нет, тут вроде бы звук есть. Ну, как будто бы и нету его реально. Давайте деньги, давайте деньги, деньги. Там да, блин куда то ушел, деньги забирает ура. Нам сейчас предстоит еще купить много чего. Нам много чего предстоит, блин. Ух <свёздит> ты, бляха муха. Что тут на мусорили? Топ, я точно сохранялся, нет? Да нет, сохранялся вроде. Туалет есть. Я не помню, я помню, чтобы я. А блин, тот не хочет. Да какой дверь ты? А, <смех> дверь откручивать начал, Дебил совсем уже. <смех> блин. Что за фигня? Тут запах такой же вообще. Фу, блин. <смех> Просто можно делать. А что, я не распылил, что ли? А, да, не распылил. И правда. А я что, не распылил, что ли? Да, конечно. Да, нифига, я пока ничего не сделал. Вот, я еще передвинулся... Много ну передвигаемся. О, теперь нормально. А это я где-то сбоку с краю с краю стою и не видно меня вообще. Да закроют эту дверь. Пфф. Он сейчас дверь открутит, еще и мне поломает все. А кстати, ты, а вы знали, что если тут все, он может сломать просто двери, посетители. Придут посетители и сломают теперь дверь. Могут, кстати. Могут, могут. я серьезно говорю. Да положить эту фигню деньги давайте комфорт минус один ну понятно они смывать не умеют. о еще так она положилась что А я уже забрал В воздухе на воздухе походу положил смысле дверь не открывается В смысле дверь не открывается это как так-то ну? офигеть затем мы сейчас сбежим, сбежим да сейчас бежим да, так смой ты дурак блин в смысле он не смывает? Чего? А, я смыл, да. И правда, почему же он не смывает? Потому что он, он уже смыл ее, блин. Капец. Опять спортсмены ходят. Да все в туалет ходят. Блин, опять на мусоре. Прям только что, ну. Ну ладно. Прям только что вы видели на мусоре? Про... Просто прошел, он что в грязи бегает, что ли? Я понимаю, спортсмены могут еще грязно быть. Ничего мужик идет, ну офигеть. Вы понимаете, сколько тут э этих покуп не покупать посетителей, блин. Что? Что такое? Что за.. Что происходит? А. Я запутался в клавишах, походу. Да блин, это их миллиард. Я не успеваю mm -hmm. ничего сделать. Офигеть, тут их миллиард, серьезно. Миллиард. Посетителей. Афигеть, он ну, все тут на мусор. Ну что вы творите, ну что вы за и такие, а? Ну что это за, ну теперь Ванту сам придется полчаса колупаться в этом. Ой, блин, ну, дай пройти хотя бы. Управление вообще фигня. Я управление только не люблю. Что, какой Ёршик, как... а у меня его нет вообще. Ну все, капец. Сейчас милиция приедет, меня штрафует нафиг, потому что у меня Ёршика нету. Ну, есть, но А, все уже поздно. Уже ёршик не поможет. А ёршик поможет? Ну, я же говорю, что надо самоубирающий туалет делать. По-другому никак. Тоже ёршиком, да? Ну, конечно. все ё... ёршиком, да? Блин, ну как так можно вообще? Ну, как так можно? И уже вечер, офигеть. И баблашки. Бабла хотя бы много. Ну хотя бы бабла и дофига. Бабла тогда иди забрать мне. Офигеть, я миллионер, походу. Вы видите, сколько бабла? 55 Офигеть, да как это так-то? 57 долларов. А, евро. Угу. Долларов было получше. ёшиком опять, да? Что тут? Нет, шикам не надо. Ну хотя бы шик. Ёш... Ну хотя бы шикам мне надо. Хотя бы, ладно, просто тут смою. Ну короче, пойдем сейчас купим. Угу. Опять они вечером ходят. Да вы что, издеваетесь что ли надо мной? У меня работа, я не могу так. Мне уже. У меня по планам вообще другие планы. По планам, да, у меня совсем по-другому все Я хотел проветриваться будет. Что мне попшикать? Кого-то попшикать надо, нет? Ну, сейчас бы тут стояла вот эта фигня, знаете, там руки там надо пшикать, типа. Как она. Mm. <смех> не спим. <смех> как спирт <смех> Ну, короче, пшикать, когда заходишь, там мерить температуру, типа, Ну, это не везде. Так, дайте пройти мне уже. Балбали. Ладно, хотя бы. Ну, двери закрывают это. Ну, не смываясь. Если бы они еще смывать научились, это была вообще шикарность. Uh -huh. Uh -huh. А ну-ка, давайте сейчас посмотрим, сколько стоит эта фигня. Сколько стоит обустроить это Сколько стоит там унитаз, там все вот эти раковины дорогие Ну да, минус один я знаю, я знаю Так, сколько там новый туалет стоит? 80 евро? 80 евро? Да вы чё, зевайте, что ли? А там убирающие 200, офигеть Электричка многофункциональная Нифига себе, ну 200 евро, это да Ох, кто это? Современный керамический? Ну да, это понятно, современный, офигенный. <свес> <свес> Счета оплачиваются. С... Что? Рекламная сделка слетела. Как это? Что это за день такой сегодня? А? Офигеть, все <свес> слетело. <свес> <свес> <свес> Ну, блин, офигеть. Рекламная сделка слетела. Ну, блин, ну я все деньги заработал, и они все ушли. Да что это за день такой сегодня, ну? Рекламная сделка, ну это фигня, ну. Она 5 евро всего приносит. Ай, ну это печально, печалька, да. А мне там в телефоне что-то приходило, там, да? Да, почтовый ящик. Читай. А, нет, что зовут. А чё мне читать, зачем? Клиенты 12 вчера. Не, ну, ну да, 12. Это сколько я 120 евро заработал? Чего? Как я, как я успел за 120 евро заработать? Я не понимаю. Да блин, а в дверь не входит. и надо вообще спилить нафиг отсюда. Дверь я не могу войти. Ну что это за бред? Дверь я не могу войти уже. Ну это вообще капец. Это вообще капец. Нет, это нереально. Как... Дверь войти нему. Ну как это так-то? <се> он дверь не может войти. Ну что это за бред? Игра сохранена. Ну ладно. Чего? Чего-чего? У… Не знаю. Душ опять нету. Ну и не надо. А зачем нам душ? Душ. Душ. <смех> душ. <смех> а почему он не может... Вот, это у него современный, уникальный. Почему он не может его взять себе? Ну, он все равно в туалет не ходит, я не видел. Но зачем ему это надо? Продал бы все, и у него деньги были бы. Проблема, блин. Ну, хотя бы еду покупать не надо, это уже меня радует. Там есть люди проходят игру, покупают еду, вот это все. Зачем это делать? Еду покупать не надо. Я еще еду не покупал. Блин. Серьезно, капец. Опять туман, ну, конечно. Туман или это нет, или это так. А нет, это не туман, это просто у меня игра порождается, или нет, или все-таки туман? Не знаю, не знаю, не знаю. Может быть и туман и и все. А че там минус один писалось? Это. А ну да. Ох ты нифигасе Так тут еще и как минус минус один, и еще как минус один. Но все равно денег у нас нет, у нас денег нет. Ну что за фигня? На сколько из них серий делать а 10 что ли 10 ну, комфорт будет хорошо комфорт ну, я не знаю что как где мне деньги столько найти чтобы мне и такие нормальные мне и так нормально по-моему зачем мне вот это все покупать по-моему и так шикарно все распылять надо не ну, надо распылять пока никто в туалет не пришел можно не распылять пока Здоровый мужик. И... Еще <смех> мужик идет. Но он не кон, кстати, придет. Он в обед, по-моему, приходит, если я не ошибаюсь. По-моему, да. Угу. Не знаю. Но, по-моему, управление какое-то странное. Хотя нет, нормально. Если мышкой нормально шевелить, то вроде бы и управление нормальное. Так, тут никого нет. Мужик не смыл. Самый смывающий ⁇ это самый лучший, по-моему, для меня. Для них. Для меня-то я могу и смывать без проблем сам, а вот они не умеют. Это не вообще. Э -э, вообще, лалки какие-то не умеют смывать, а я вообще не умею дверь ходить. <laughs> они хотя бы дверь ходят, а я нет. А я дверь не могу уже войти. Что там про них говорить вообще? Я дверь не могу войти, они. Полиция рядом, будьте осторожны. А что они мне сделают? Каждый день полиция ходит. А где она? А я буду дома у себя сидеть. Они меня не увидят, и все. О а чем полиция не сделает? Я вообще себе сижу, себе никого не трогаю. Надеюсь, она штраф мне не выпишет. Не выпишет. А я буду вот так за дверью сидеть, и все. Мне никто ничего не сделает. Надеюсь. Надеюсь, что это правда. Ну, надеюсь, да, но... Надеюсь, полиция ко мне в туалет не ходит. А то все, это капец. А что, она может, в принципе? Раньше нет, а сейчас может. Пусть она меня увидит и мне капец. Это однозначно. Это да. Так, смыли. Смыли. Я зашел. Да блин, но я не могу выйти в дверь. Меня надо тоже смывать, может. Как она с телефоном руки мой блин, там же велиция реально пройдет? А я не знаю, где она находится. Вот Рили, что я не знаю, это Где она находится, я не знаю. Блин, она прям к нам пошла. Офигеть, она прям ко мне подошла. Деньги. Деньги. Главное, деньги забрать. Не плевать. А мужики тут не... Ну, зато мусорить успели. Не знаю, кто, но успел. Кто-то у нас тут быстро на мусорить успел. Ну, это же не я. Я вообще сюда не заходил. Это вообще тут... Я тут вообще не был. Ничего не знаю. Я тут вообще не был. Меня тут не было. Мужик идет. Здорово. Здорово, мужик. Я не знаю. Я убрали. Я убрали все. А тут нормально? Тут нормально. Тут еще пока нормально. Пока не на мусоре. Но есть шансы, что да. Что скоро это все исправится. Так, тут нормально, тут нормально. Тут смыто. Бумага, кстати, есть бумага, да? Пока не исчезла, пока нет. Пока она еще живая. Так, тут же бумага есть. Ну туалет смывать. А тут бумаги нету. А тут нет ее. Блин, комфорт минус, наверное, из-за бумаги, блин! Офигеть он такой, я думал, я думал, то... О, все уже. Ой, мужик, извиняюсь. А, опять все тут на мусорили. Ёршиком опять иди Ёршиком и тут это все. Опять Ёршиков, да Ёршик, дайте мне. сейчас, надеюсь, Ёршик не ломается. Ну нет, Ёршик нет. Так, сколько у нас денег 68 ну в принципе как и в прошлый раз в прошлый раз у нас тоже 68 было так убираем убираем есть видите звуки там вы слышали такой тыин звоночек ладно мужик выходи все то же самое ну конечно на мусоре или все уже но ну, это капец надо автоматически сделать реально. И еще уборщицу ставить. А, бор, а уборщица же не смывает туалет. Вот это все. Это плохо, все равно, да. Так, там тоже, наверное, какой-то прет происходит. Да ну-ка, давайте посмотрим. Нет, здесь ладно, тут еще нормально. Здесь еще пока нормально. Но бегать вот это смывать, это я задолбаюсь. Ну и денег у меня не хватит, понимаете? Оставишь, пожалуйста. Да и денег у меня не хватит. Ну сколько тут у меня сейчас? Ну допустим, у меня нормально денег. Угу. А вот тут уже не нормально. Тут надо попшикать немножко. Окей. 83. Сейчас будет 79. А что мы за 79 купим? Ну я не знаю. Надо опять еще две ночи и все. Два дня. Да. Угу. А потом уже все. Я хотел сразу 10 купить наперед, но нет. Нажать, нажали, тут нельзя купить 10. Так я же там убирал, почему там опять грязно стало, опять. Вон, я же тут убирал, вы видели. Или это не работает? Что такое? А? В смысле? А почему именно просто пшикать нельзя, походу? По улице ты идешь и пшикать нельзя, но это неправдоподобно. Это да, что пшикать нельзя, пойдешь пшикать нельзя. Ага, сейчас пшик не мне тут еще. Пшикать нельзя. Мужик, деньги положил. Надо будет цену увеличивать, я не знаю, как это делать, но реально, мне если цену не увеличить, то все. Посетите или дофига, вот ты чё? Не что, она одноразовая теперь будет, что ли? Ну, теперь, походу, да. Сейчас попшикаю еще. Угу. А цену увеличивать нельзя, походу, да? Цена, цена, там, удивлю, занятность. Уборка? Нет, занятность. Угу, читай. Да, ответ отправлен. Да, школа танцев. присоединись. Офигеть, это танцы, да? 50 евро? А ну-ка, следующее, 50 танцев сейчас. Не знаю, это такое. Такое. О, ну это нормально. Да, блин, ну как это танцы? Это что такое? Это танцы такие, да, блядь? Нет, фигня какая-то. Ну я не знаю, тут еще бабушки какие-то. Позвать. Лили идет. Блин, а как выключить вообще? Ну просто... А, а так и там же, чтобы поехать куда-то надо... Поставь, пожалуйста, пожалуйста, да. Надо будет, чтобы поехать, ну, в автобус, правильно? Там бы же вы писали, написали их туда в комментариях, чтобы поехать в... Ну, уже в отпуск. но это я готовлюсь уже к отпуску. Потому что я вижу, что тут уже скоро в отпуск надо. Идти. Это жена? Ну, здрасте. Короче, чтобы в отпуск поехать, надо там с кем-то дружить, там что-то. Короче, это не здесь, похоже. А, нет, отношения там, по-моему, кто-то писал. Где это? Статистика, да, вот. Клара, Элли, вот это все, Это 4 человека. Четыре, ну, у меня денег, конечно, нет. Ну, если бы у меня сто евро было бы, и у меня было бы что-то больше. Короче, пошли, пошли, пошли. <свес> ну все походу, все, пришли мы. Так, душ. Душ сломанный, понятно. Душ сломали немножко, гады. Душ не сломали. Так, что тут, телек? Можно телек посмотреть? Да, где то блин? Телек давай посмотрим, блин. Ну здрасте. <свес> закрыл. Дебил, ты дверь закрыл. Ты чё? Да ну нафиг, дверь открой ты, проветривать надо. Потому что окна не работают же, они же сломанные, смотрите. Или можно? Нет, не работают. Окна нажали, не работают. Давай танцевать! Танцуем! Давай сейчас пивасик достанем. А, у нас пиватика нет. Ну, печалька. Ну, колу выпьем. На, колы, блин. Колы на! Ну что ты делаешь? Ну, короче, я спать. Колу попьешь, он бутылку выкину тебе. Будешь пить колу. Короче, поспим, да. Короче, спим, да. Все. Не знаю, как это работает. Я просто не хочу, Мне меня YouTube забанит, если я что-то сделаю неправильно. Надеюсь, она игра сохранена, да. А зачем я колы выпил? Ну, Бляха, муха. Ну. Я колы выпил. Тамузон. Тамузон. Веселуха, е! Веселуха! Короче. Да. Веселуха там вообще-то. Танцуем, да, я тоже потанцевал, но мне на работу надо. Я же все-таки занятный человек. Да, танцую, я тебе колу оставлю. На колу, ну А то скажут еще я еды не дал ей. Вон, колу попьет, пускай нормально. Правда ее там я все выпил, <св> но ничего страшного. Она а хотя бы отношения как-то идет. Ноль. Ну, но у меня хорошо, у меня музыка. А мне плевать, я не знаю. Я... Ах фигеть, так музон бьет, что на... тут слышно. Нифига себе вот это я дверь открыл. <св> Пускай себе будет танцевать. Пускай, у нас пати будет скоро. Но жаль нет, конечно. Чего? В смысле? В смысле? Они такие следы уже оставили, что их два раза надо. Ой. Фига себе. Наверное, все мужики сейчас будут танцевать. Ну, не знаю, мне как-то надо работать хотя бы. Чтоб деньги получать. О, музон вырубили. Походу она поняла что В смысле, хэллоу? Она что, там до сих пор? Хеллоу. Блин, надо было все-таки вечером это бегать. Ну блин, а мне придется опять бежать заново. Хеллоу, типа. Чтобы она тоже не хотела, поднялись. Это а хэллоу вообще будет. Или она сказала пока. Бляха, нет, пока не надо. Хеллоу. Все-таки надо было вечером хеллоу говорить ей. Да какой ночи? Да блин, а. <свят> да как выйти отсюда? Ну как, в смысле? Да блин, опять одно и то же, блин. Hello. Ну хэллоу будет ночью, ну в смысле я работаю, блин. Хеллоу, давай попозже хотя бы. Вечерком где-то в 8 часов я приду с работы и хеллоу будет продолжаться. А пока по бай-бай, блин, бай-бай, нафиг. Вот потому что у меня работа. он смотри, блин, нас сейчас намусорили все. Ну капец. Ну капец, все, намусорили. Вантусом, да, работать придется целый день. Вантусом вот это все нафиг, да? Ну хотя бы денежки капают. Что мне придется опять все смывать, да? За вами. Вы же смывать не умеете. Бумага сейчас кончится скоро. Но ну, мне я ее больше поставить не буду. Ну, там же не смыто, ну все. Все на мусоре. На или блин, я забыл. А -а Ай, блин, ну собаки. Там же мусоре, ну или тут нормально? А, так тут нормально, я еще рано пришел. А, так это все нормально здесь. Блин, дай пройти в дверь. Я в дверь. Я дверь не могу уже пройти, офигеть. Ну да, ёршиком работай. Ёршиком, значит, да? Угу. Хорошо, ёршиком так ёршиком. Мне, в принципе, плевать. Ну ёршик, где мне ёршик достать, блин, а ну... А вот он, ну конечно. И правда, а где же ёршик? Ёржик. Ёржик. <свы> <свы> Будем полчаса вот этого пум-пум-пум. Если она узнает, где я работаю, она просто все скажет. А да пошел ты нафиг? Ну реально, работать ну это да. А я еще мусор. Ну, а мне только целый день только убираться. Я целый день убираюсь. Как, как ты хочешь, чтобы я хэллоу? Но я хэллоу уже не могу делать. У меня тут все плохо. Блин. Ну дай мне хотя бы эту фигню. Стойте, мне надо убраться. Убраться надо. Убраться надо. Все, мою. Да я мою, что ты делаешь? Я мою, все, ничего не знаю. Я мою, дети нафиг, все. <свист> я пол мою, что такое? Что они меняют тут вообще, все? Плохо. Я, значит, мою пол, а они тут мне, значит, все плохо делают. И так все плохо. Так, давай я смываю, и все. Давайте вот это... Блин, вечер. Офигеть. Угу. молодец. И зачем ты это сделал? Ой, дебил, зачем он это делал? А еще и ну правильно, я только вышел, они а зашли. Ну это вообще вот так вот просто работает система. Просто вышел, зашел, вышел, зашел и все. Что он там дол... надолго засел, походу. Мужик. Так кто-то там пришел, я не знаю. <laughs> Мужик, отстань. Ты смывай хотя бы за собой, ну. Да. Как, в смысле? А, на самом? Ну да, почти. Если бы не нажал, да, она само бы.. Ниги, ой, альфа, а, Арфа, как, короче. Чтобы не говорили там, что там авторские права, короче. Дай мне деньги, да. Спасибо. Ой, спасибо. О, вот какие вы благодарны, мне деньги даете вообще. А то бы я вас, без вас вообще, голоду помню. Хотя нет, голоду нет. Ну, не факт, что нет, ну... Ну, не факт, что да. Все. А, так, не, там не обязательно на ручку нажимать. Можно... А, нет, оби... обязательно. Нет, я нажал сейчас на эту фигню. На бачок. Который чуть не потик. Если бы я нажал на него, <с> был бы потик, наверное. Бачок. Не факт, конечно, но может. Может быть и потик бы. Бачок. Так, забираем, забираем. все. Хватит ко мне ходить, а вы задолбали, я не понимаю. Я не успеваю, у меня шиколка, наверное, уже кончилась. Да, кончилась пшикалка. А, тут не надо пшикать, в смысле? А, я думал надо. А, у меня окно открыто. Я думал, что я... она не закрывается, короче. А это после, наверное, не знаю чего. А после чего она закрывается? Нет, да. Так, супер-селл-маркет. Гуд-шопинг, найс шопинг в смысле это рекламу мне поставили а типа ну да а так я же реклама и что торгую я же не только туалет тут еще и реклама висит чья-то не знаю кто-то повесил кто-то повесил рекламу вот она висит теперь здесь да вот так вот я мне еще за рекламу платят понимаете вот у меня реклама тут висит и я они платят мне что за это больше тут реклама висит Денежки. тогда дай деньги-то. Мужик. Ты деньги-то положишь. На край положил, чуть не упали бы. А если бы упали, все. Капец. Не понимаю, что тут мусорит, я не понимаю. Кто тут мусорит? Что тут мусорит? Тут же все идеально чисто. Я же все смываю, все нормально. 99Е. Ев... Давайте купим плитку, давайте. У меня там есть одна плиточка, очень прикольная. Она столько же стоит, сколько и.. 99 евро сколько у нас есть. Идеально просто, да? Да, вот она. Вот это вот. Это моя любимая просто. Вот она, любимая моя. Я, я, она на пол, по-моему, пойдет сейчас. Она на пол просто идеально сойдет вообще. Сейчас протестируем. Деньги, деньги от рекламы, спасибо. О, мне еще деньги от рекламы. Она тут, которая висит. На стене. Нифига себе но ну это уже перебор она смотрите как смотрится вообще идеально просто а давай положим блин разобьется нет не разбилась почти сейчас мы сантехника походу вызывать будем Вот, видите, там фигня потекла. Потекла фигня, короче, все. Ну, мы, в принципе, все, идем, наверное, домой. Сейчас я скрин сделаю, пока он не пришел. Она умывальник. Умывальник такой еще. Я вырежу эту всю фигню. Где умывальник? Все, по-моему, все. Сейчас он придет, водопроводчик. Вон он идет. Такой мужик такой, накачанный, типа. Типа накачанный, но нет. Но маленький вообще, вообще. Как будто бы китаец, но нет. Не знаю кто. Грузин, наверное, если так сравнивать. Так, теперь у нас, да, главная задача. 0 евро, ну ничего страшного. ну бывает. Когда мы начинали, у нас тоже кольчик, Нет, у нас 200 евро было. Вообще сравнивать с этим нельзя. Yes. 300... Времечко, времечко, времечко. Я тоже хочу пить. На. Дебил. Ну ты дебил. Ну все, нет у нас Евы. У нас нет уже воды. Он выпил. Он дебил. На. На. Ну блин, а ты у... куда ты? Все, она у... она у тебя. Ну как это так-то? На. Ну я ещё выпил еще, дебил. Ну и все. Ну блин, а я же что, виноват, что она исчезла Ну Ну все, походу 50 евро просорола Да Короче, они не, не выходит, ну короче, все Блин и и пошли, вы, нафиг. Ну и все, я не хочу Так, да, какой-то бред Я не хочу, я все равно игру проходить не буду Вы что, думаете, я пройду сейчас игру? Нет, конечно, нафиг мне надо У меня главная цель это сделать все, короче все обустроить, не плевать. А, я не понимаю, что это за фигня. А, ну, не знаю, короче, не надо мне это все. Короче, будем, короче, прощаться, да. Посмотрите, там, подписочку, чтобы красную, если красную, то сделать ее серой, да, короче. А если серая, то очень красавчики, короче, да. У нас серия как-то было. Ну, плитку купили, да. И все, в принципе. Мы плитку купили и все. Починили там еще, не знаю, дефакт. И все у нас 0 евро офигенно 0 евро это просто шикарно да? было бы если бы не реклама еще бы и без э... Сло... со сломанным бы еще оставил оставил остался сейчас со... со сломанным раковин, короче да короче будем прощаться. ссылка на плейлисты ролики будут в описании пока ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем пока пока